Здравствуйте, уважаемые наши подписчики, дорогие друзья, пациенты, коллеги! Сегодня у нас тема нашего сегодняшнего эфира посвящена увеличивающей пластике голени. Это когда мы используем имплантанты для того, чтобы исправить так называемую О-образную деформацию голени. Есть несколько степеней, есть три степени О-образности ног. И вот только первая степень это та, которую мы можем с помощью имплантантов исправить. Когда то есть все очень просто, вы можете самостоятельно это проверить, когда ножки сводятся, коленки сводятся вместе, если колени смыкаются, но есть промежуток между икрами, между голенями, это первая степень. Если колени не сводятся, есть промежуток то это вторая степень. И третья степень это уже очень большая, очень выраженное искривление э, голени. И там подключаются и бедра, и это те случаи, когда нужна так называемая ортопедическая операция, когда делается остеотомия, голень надламывается, так как кривая большеверцовая кость, и ставится в правильное положение, пациент входит полгода со специальными, э, с аппаратом Элизаро. Ну, вот ваши вопросы, на которые я сейчас попробую ответить. Сколько времени я проведу в стационаре? После большинства наших операций пациенты проводят в стационаре один день. Через сколько времени после операции по эндопрозвенению голени я могу возобновить занятия физкультурой и приступить к деятельности, требующей физического напряжения? Месяц мы не рекомендуем заниматься спортом. Неделю желательно активно не ходить, то есть такой полупостельный режим. Активные занятия, при которых вы становитесь на носочки, то есть тогда, когда сокращается икроножная мышца или ношение высоких каблуков, после данной операции ограничено на 3 месяца. Нужно ли заменять эндопротезы голени? Нет, не нужно. Современные эндопротезы ставятся на всю жизнь. Когда после эндопротезирования голени я могу начать загорать? Ну, в принципе, через месяц можно загорать. Единственное, рубцы в течение года надо замазывать солнцезащитной косметикой или заклеивать лейкопластырем. Какие импланты являются лучшими? Лучшими являются те импланты, которые подходят конкретно вам. Что касается фирм, существуют две фирмы которые представлены на украинском рынке это Политех и Евросиликон, которые предоставляют именно имплантанты голени. Я работал только с Политехом, я доволен абсолютно их продукцией. У них есть два вида имплантантов. Есть так называемые симметричные и асимметричные. Симметричный имплантант, у которого максимальная точка проекции находится в середине. И асимметричный, у которых э, точка проекции находится вверху, то есть создается более такая спортивная голень. Так, так, так, какие импланты выбрать по форме и размеру? Ну, тут уже вам необходимо довериться э, хирургу, и он уже подберет вместе с вами и форму, и размер. Размер определяется путем определенных замеров голени по длине, по ширине по анатомии, и тогда делается подбор по специальным каталогам и таблицам, которые предоставляет каждая фирма. Какие дополнительные операции вы выполняете вместе с исправлением кривизны голени? Ну, наверное, имеется в виду в области нижних конечностей. Ну, в области нижних конечностей мы выполняем все операции, связанные с избытком жировой клетчатки. Это липосакции бедер внутренние и наружной поверхности, голени, <как> подтяжка бедер, подтяжка ягодиц. Батокс, бразилиан батокс, то есть это когда берется жир из боковых частей бедер и вводится в бедра, в ягодицы. Ну то есть все операции в области ног мы делаем. Когда мне нужно сделать, направить пациентку на ортопедическую операцию, я сотрудничаю с коллегой, из Ивана Франковска, который ну, уже больше 20 лет, наверное, выполняет данные операции, я направляю к нему. Для, когда вот вторая, третья степень ообразности. Э, Или когда X образные ноги. То есть вот он как раз очень хорошо эти вопросы решает. Как часто мне надо наблюдаться у хирурга после операции? Стандартное наблюдение после наших операций это через месяц, через... Допустим, минимально это через месяц, через полгода и через год. И потом раз в год показываться желательно, чтобы доктор за вами наблюдал. Будут ли видны имплантаты под кожей и можно ли будет прощупать и понять, что там имплант? Нет. Имплантаты под кожей не должны быть видны. Методика установки имплантатов в голени предусматривает, что мы их устанавливаем очень глубоко. Очень. То есть мы устанавливаем их практически на кость. То есть над ними будет глубокая фасция голени и э, большое количество мышц. Поэтому э, мышцы, жировая клетчатка, кожа, прощупать его там невозможно. По своей э, плотности он в принципе такой же, как и мышца икроножная. Поэтому определить, что там стоит имплантат, невозможно. Когда он правильно установлен глубоко, контура его не видно. Просто видно красивый гладкий контур ног и ножки становятся симметричными, то есть икроножные мышцы соединяются между собой. Это тогда правильное состояние, когда ноги сведены вместе, икроножные мышцы соединяются. У нас много фотографий, вы можете посмотреть как раз по этой теме, результатов до-после, и вот это как раз то, о чем я говорю, можно увидеть. Можно ли установить один имплантат, если одна голень более худая? Да, я раза три выполнял подобные операции, когда была асимметрия голеней. У одной пациентки в детстве она там перенесла травму и одевался в специальный так называемый сапожок и возникла атрофия этой ножки. И потом, уже с развитием, у нее, то есть, э, голень, которая нормальная, здоровая, она выросла нормально по толщине, а больная ножка осталась худой. И поэтому я с помощью подбора специального имплантанта, так чтобы он соответствовал здоровой ноге, смог устранить эту асимметрию. Так, будет ли заметен шрам вместе установки импланта? Ну, если сильно присматриваться, то да. Но рубец находится на внутренней поверхности голени. Обычно это 5 сантиметров. И он находится ближе к подколенной ямке. То есть, в принципе, учитывая, что он находится в складке или ближе к складке, его найти там достаточно сложно. Со временем это тоненькая беленькая полосочка, которая практически не видна. Какие могут быть осложнения после эндопротезирования голени? Но если полость создана большой, или пациент начал активнее заниматься спортом, чем надо, имплант может как-то сместиться. Если он установлен поверхностно, то его контур будет виден. Если поврежден крупный сосуд, хотя там в принципе крупных сосудов нету, может развиться кровотечение. Если то есть, повредить чувствительный нерв, он там недалеко проходит, Бывает какая-то определенная зона анемения в области голени в первое время. Но в принципе все эти э, осложнения корректируемые, то есть чего-то того, что невозможно исправить, нет. Э, больно ли ходить после операции? Ну неприятно, потому что ножка отекает, и поэтому мы рекомендуем неделю ходить как можно меньше. Только там, по необходимости. В туалет сесть покушать, по квартире перемещаться, но не выходить там и не гулять. Как долго длится реабилитационный период? Обычно месяц. Это тот период, когда может быть дискомфорт. Можно ли увеличить голень гелем, филлером? Ни в коем случае. Это катастрофа. Эээ, с, вот, прошлые операции с помощью украинского геля полиакриламидного приводили к таким жутким деформациям, ээ, что ну, пациенты потом всю жизнь лечились, потому что удалить его абсолютно невозможно полностью. Он вызывает воспаление, он вызывает жуткие деформации. И самое страшное, что восстановить полностью после этого невозможно. Поэтому никакими филлерами ни в коем случае. Только имплантат, только оболочечная структура. Можно с помощью жира делать липофилинг, но там достаточно плотная структура то есть и плотная кожа. Поэтому липофилинг так не сильно помогает. То есть, надо делать много раз, а эффект будет такой, минимальный. Поэтому импланты номер один для данной операции. Можно ли исправить форму голени и увеличить его объем с помощью физических упражнений? Можно, если форма костей ровная, если есть хоть какой-то малейший изгиб большеперцовых костей, то как вы не качаете икроножную мышцу, вы будете ее качать в сторону, она будет увеличиваться в сторону, то есть она состоит из двух брюшек, э, икроножная мышца, то есть наружная более развитая тогда, а внутренняя менее развитая, то есть ну Чуть-чуть можно, конечно, увеличить, но при искривлении костей нет. Все, мы заканчиваем. Спасибо всем.